Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги-слушатели, спасибо за яркое представление. Прежде чем окунуться в ультразвуковой мир, хотелось бы напомнить, что рак яичка достаточно редкое заболевание, но в то же время стоит отметить, что оно занимает лидирующие позиции среди молодых мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. И если мы говорим о самых высоких показателях заболеваемости, то они были в 2020 году зарегистрированы в странах Норвегии, Словении и Дании, а самые низкие показатели были зарегистрированы в странах Африки. И э, говоря о факторах риска, э, стоит, конечно же, упомянуть крипторхизм, который э, значимо повышает э, шансы развития рака яичка, э, яичка до 7,5 раз. И даже в нашей практике бывали довольно казуистичные случаи, когда э, приходил пациент, у которого обнаруживался рак яичка, а яичко в то время находилось еще в паховом канале. Поэтому это один из факторов. А также односторонний рак яичка и наличие в семейном анамнезе у, родственников, у близких родственников заболевания данной мозологии. Ввиду отсутствия скрининговых программ, самые частые причины, по которым мужчинам вынуждены обращаться к урологам, это острая боль и полипируемое образование в структуре яичка. И после проведения физикального обследования, назначения выполнения лабораторных исследований, врачом чаще всего назначается мультипрометрическое ультразвуковое исследование. Стоит помнить, что при подозрении на опухоль, Яичка опухоли делятся на две большие группы. Это герминогенные опухоли и опухоли стромополового тяжа. Конечно, наибольшую часть опухоли занимает герминогенные опухоли, достигая 95% встречаемости. И на сегодняшний день, несмотря на сложности выполнения контрастного усиленного ультразвукового исследования, мультипараметрическое УЗИ органов мошонки включает в себя по режиму эластографию и контрасты. На данном слайде представлены возможности методики, возможности каждого из методов. И, конечно, хотелось бы остановиться на нормальной УЗИ-анатомии. Здесь я буду обращать ваше внимание на высокую разрешающую способность, потому как это значимое преимущество перед той же магнитно-резонансной томографией. Мы прекрасно визуализируем орган, мы можем детально оценить мельчайшие изменения вплоть до 3-4 мм в структуре. Поэтому с этой позиции ультразвук очень выигрышный метод. Более того, мы прекрасно можем при хорошей визуализации оценивать кровоток в структуре при цветовом энергетических доплерах. В то же время существуют так называемые подозрительные анатомические структуры подозрительные, потому что в ряде случаев приходят пациенты, у в диагнозе по ультразвуковому исследованию ставят, например, Кистозное образование хвоста-придатка. В данном случае вы видите на первой сонограмме Это связка, направляющая связка яичка. Лигаментум gubernatum testes, Которая должна быть в норме. Визуализируется она у нас чаще всего, когда появляется незначительное количество жидкости. Но ее нужно, на нее нужно реагировать спокойно. Ее не нужно бояться фугация и называть кистозным образованием в области хвоста придатка не стоит. Также периодически э, возникают сложности с средостением. Действительно, средостение в ряде случаев э, выглядит гетерогенно, выглядит неоднородно, но нужно помнить о его существовании и уже стараться дифференцировать какие-то иные патологии, а не опухолевую патологию. Также артерия а, трансмедиастинализ а, достаточно яркая структура, которая очень часто встречается, но здесь нам на помощь приходят а, доплеровские методики, потому как только мы их начинаем ими пользоваться, сразу же все настает на свои места, и мы понимаем, что это просто крупный сосуд структуриичка. Довольно уникальный орган, потому как присутствует такое а, понятие, как кремастерный рефлекс. И в ряде случаев, когда а, мы сталкиваемся с выраженным кремастерным рефлексом, мы не то что не можем обнаружить а, кровоток в структуре яичка. В ряде случаев мы, в принципе, затрудняемся визуализировать его как таковое. А, поэтому об этом тоже нужно помнить, как а, одна из сложностей диагностики данного органа. И переходя к опухолям яичка а, и УЗИ симптоматики опухолей, а, хочется сказать, что что опухоли яичка крайне гетерогенны, достигают от маленьких до больших размеров, их можем визуализировать на УЗИ. Но хочу напомнить, что в Б-режиме дифференцировать эти очаги доброкачественных от закачественных достаточно сложно. На данном слайде представлены 6 синограмм образования в структуре яичек, достаточно схожих в каких-то моментах. Однако, если мы посмотрим на гистологическую верификацию, это абсолютно разные нозологические единицы. И, конечно, когда мы сталкиваемся с такими вопросами, мы пытаемся понять, какими же мы методами, какими способами мы можем разобраться в данных вопросах. Говоря об эластографии, на сегодняшний день существует шесть эластотипов, которыми мы пользуемся, и третий эластотип является точкой отсчета. То есть все, что выше третьего эластотипа, все образования, которые картируются с центральной синей частью, мы автоматически подозреваем как злокачественное образование. Однако многие авторы расходятся во мнении, и жесткие эластограммы, конечно, демонстрируют высокую чувствительность, но специфичность очень вариабельна. Оценивая полуколичественную оценку, есть также спорные моменты, потому что ряд авторов говорит о том, что пороговое значение должно быть выше и 1,4, Однако в то же время эти же авторы упоминают, что площадь под кривой при качественной оценке была чуть выше, чем площадь под кривой у полуколичественной оценки. А другие же авторы говорят о том, что значение 3,2 должны мы использовать в, как пороговое значение. При этом площадь под кривой у них тоже имеет достаточно хорошие показатели. На данном слайде я бы хотел представить... Те неоднозначные случаи, с которыми мы можем сталкиваться, где а, две одинаковые нозологические единицы, достаточно редкие единицы лидигомы, картируются абсолютно по-разному. В то же время а, участок воспалительных изменений картируется как а, достаточно жесткий, а, тем самым предвнося некую путаницу. Обращаюсь к Европейской ассоциации ультразвука, здесь также отмечают, что эластография должна использоваться как дополнительная методика, как методика помощи, как методика дообследования лишь в комплексе с базовыми методиками. Но несмотря на все эти неоднозначности, стоит отметить, что мы пользуемся эластографией. Эластография, методика прекрасная, она во многих случаях дает нам ответы на те вопросы, которые не не может нам дать Б-режим и Доплеровские методики. Несколько клинических примеров на данном слайде вы видите. На данном слайде у нас картинка в Б-режиме и кинопетля в режиме Доплеровского исследования. Обратите внимание на то, что достаточно изоихогенное образование и в доплеровских, при использовании второго доплеровского картирования а, однозначно сказать о наличии а, интронодулярного кровотока мы не можем. В то же время, применяя эластографию, мы понимаем, что, скорее всего, здесь будет 4-5 эластотип, и пациент был прооперирован, и в заключении была выставлена эмбриональная карцинома. Следующий клинический пример. Достаточно молодой пациент с полипируемым образованием в структуре яичка. Действительно, здесь уже в режиме цветового доплеровского картирования мы понимали, что, скорее всего, мы имеем дело с некой опухолью, однако в данном случае МРТ предвносит некую некий диссонанс потому как они высказывали за наличие гематомы мы проводили здесь эластографии и здесь мы также убедились в том что все пороговые значения были превышены и мы могли говорить о том что здесь имеет место опухоль третий клинический случай пациент попал к нам после узи выполненного по месту жительства в УЗИ по месту жительства было сказано, что есть некое образование в B режиме его видно хорошо, которое находится между самим яичком и придатком. Некая гетероихогенная структура, которая не была однозначно охарактеризована. При цветовом доплерском картировании у нас не было понимания, насколько она хорошо кровоснабжается. Пациент был отправлен на операцию, мы высказывались за то, что здесь имел место перекрут, потому как яичко достаточно плохо кровоснабжалось. И эластографически данная структура была достаточно мягкая, поэтому мы в данном случае не подозревали ее как опухоль. И по результатам исследования мы получили ишемический некроз. Также, несмотря на сложности с наличием контрастов, конечно, мы не можем не коснуться, потому как эта методика действительно уникальна, и в контексте обсуждения опухолей яичек это прекрасный дополнительный инструмент, который позволяет ответить на огромное количество вопросов. К преимуществам мы относим, конечно же, отсутствие инизирующего излучения, возможность неоднократного повторения, как я уже говорил, исследования в реальном времени и высочайшую разрешающую способность. Наверное, к минусам стоит отнести необходимость введения целого флакона. Если в случаях с молочной железой, например, мы можем разделить, то в данном случае мы вынуждены вводить весь флакон для того, чтобы добиться полноценной, корректной картинки. Обратите внимание, что по рекомендациям э, Европейской ассоциации ультразвука э, есть множество рекомендаций, которые говорят о том, что контрастно-усильное ультразвуковое исследование помогает нам как в дифференциальной диагностике плохо воскулеживаемых опухолей, так и в определении инфаркта, в определении перекрута. То есть это методика, которая действительно хороша и э, должна использоваться в перспективе также перспектива применения контрастного усильного УЗИ ряд авторов продемонстрировал что при использовании контрастно-усильного ультразвукового исследования при оценке кривых времени интенсивности с вымыванием была найдена корреляция между доброкачественными и злокачественными опухолями и они высказывали теорию о том, что лидикоклеточные опухоли достаточно длительно вымывали контраст, поэтому была попытка Применении дифференциальной диагностики. Несколько клинических примеров, касающихся контрастного сильного УЗИ. Здесь достаточно классическая картина. Вы видите выраженный микролитиаз структуричкой и крайне изоихогенную опухоль. В B-режиме в режиме цветового доплеровского картирования мы не получили, получили точнее, достаточно четкое очертание этой опухоли. В режиме эластографии мы также подозревали, что здесь речь идет о злокачественном образовании. И при выполнении контрастного сильного ультразвукового исследования, конечно, здесь уже были участки некроза центральные, но тем не менее в артериальную фазу было достаточно яркое поступление контраста по периферии данной опухоли. В заключении гистологическое мы получили смешанную германоденную опухоль. Следующий клинический пример. Некое гипоэхогенное образование в структуре яичка, в анамнезе травм не было. При, проведении доплеровских, при использовании доплеровских методик складывалось четкое ощущение того, что образование авоскулярно. При проведении эластографии показатели были неоднозначные, тем не менее полуколичественная оценка говорила нам о том, что скорее всего мы имеем дело с неким доброкачественным образованием. При выполнении контрастного сильного ультразвукового исследования во всех фазах контрастирования мы не получили поступления контрастного вещества, пациент в заключении поставлен гематома и пациент наблюдается. Готовясь к данной конференции и понимая, что здесь будет заходить речь о хайфу-терапии. Мною была найдена статья, которую, мне кажется, будет интересно с вами поделиться. Целью данной статьи было определить возможность применения хайфу-абляции у пациентов с, с опухолью яички. В исследование вошли 7 пациентов. Нужно отметить тот факт, что у пациентов ранее уже была опухоль контролатерального яичка которое было удалено, и, соответственно, в дальнейшем развилась опухоль а, в, во втором венечке. Всем семи пациентам была выполнена хайфотерапия – с дальнейшим профилактическим облучением. И несмотря на полное отсутствие дистологического исследования, данные авторы заключили, что данная методика позволяет провести минимально инвазивное органосохраняющее лечение опухолей и при этом сохранить сохранить орган. В заключение хочу сказать, что мультипрометрического ультразвукового исследования, оно безусловно прекрасное и всеобъемлющее, однако есть моменты, которые не позволяют нам ограничиваться B-режимом и цветовым доплерским картированием. Несмотря на то, что эластография на сегодняшний день достаточно имеет много вопросов, много исследований и разные данные мы получаем по их результатам, однако тем не менее эластография остается тем Базовым, тем базовым помощником, который необходим нам для того, чтобы провести минимальную дифференциальную диагностику и дать клиницистам понимание, все же о какой опухоли идет речь. Несмотря на то, что CEOS на сегодняшний день недоступен, стоит помнить о том, что эта методика крайне перспективна, крайне информативна, и ее использование, я очень надеюсь, в будущем будет нам доступно. И, коллеги, в заключение я бы хотел сказать, что в этом году у нас стартовал наш журнальный клуб, который называется Spot Radiology. Целью этого клуба является делиться опытом нашего центра, делиться опытом друг с другом, расширять свой кругозор. Поэтому на данном слайде представлен QR-код, по которому вы можете перейти в группу нашего сообщества, в котором будут представлены наши заседания, и там можно будет активно взаимодействовать. Мы всем рады, мы всех ждем. Спасибо большое.